«В нашей христианской жизни есть вещи, к которым мы всегда должны быть готовы. Это то, к чему призывает нас Господь». Даниила, 4 глава, 24 стих. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твоей правдою и беззаконие твои милосердием к бедным». Вот чем может продлиться мир твой. Давайте посмотрим на контекст. Сначала Даниил говорит о том, что постигнет царя. Как бы выносить Божий приговор – Затем, что очень интересно, Даниил дает личный совет царю. И он как бы говорит: Царь, я знаю, что ты должен делать. Другими словами, у Данила было решение: готовы ли мы, знаем ли мы насущные проблемы людей? Можем ли мы ответить на их нужды? И здесь я говорю не столько о материальных или физических нуждах, сколько о духовных. Поэтому сегодня мы рассмотрим три важных момента, к чему мы должны быть всегда готовы. И начнем мы с первого. Мы должны быть готовы. Готовы дать отчет в нашем уповании. Другими словами, во что мы верим, почему мы так верим и все, что касается веры. Этому на самом деле нужно учиться. Я сам замечаю, что вроде бы мы знаем Писание, но иногда не хватает систематического подхода. Иногда мы не способны донести до людей то, что они в действительности должны услышать. Данил же знал, что нужно на выходе Носор, И поэтому он дал ему совет. При этом он знал, что может продлить жизнь на вход носа. 1 Петра, 3 глава, 15 стих. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета, вашему бавании, дать ответ с куротостью и благоговением. Христу задавали вопросы, и он отвечал. А в ответ Никодиму он сказал о рождении свыше. Здесь мы говорим о том, во что мы верим и почему. И нужно быть способными объяснить Евангелие. Писании, 6 глава, 15 стих. Я був ноги в готовность благовествовать мир». Сам апостол Павел жил по этому правилу. О себе он говорил так. «Итак, что до меня? Я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Но знаете, все это просто так автоматически не может произойти. Мы не можем давать совета другим, если мы не живем по духу. Ибо в Писании написано «Живущие по плоти о плотском помышляют» а живущие по духу, о а духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются и да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. И если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. У Даниила было готовое решение. Почему? Потому что он был в духе. Он знал, что необходимо на выходе носор. Можем ли мы также послужить людям? Можем ли мы ответить на насущные духовные потребности людей? Безусловно, в церкви не все евангелисты, но все призваны быть готовыми дать отчет в уповании. Следующее. Мы должны быть готовы ко встрече с Господом. Интересно, что сам Данил буквально жил в присутствии Бога. Он, безусловно, был готов как мы читаем в последнем стихе, последней главы книги Даниила, где написано «А ты иди к твоему концу и успокойся, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Вы скажете, что это и так понятно. Однако, если я задам вам вопрос, готовы ли вы к встрече с Господом, я уверен, что некоторые из вас скажут, что еще нет. Так что же вам мешает быть готовыми? Если вы не готовы сейчас, значит вы и через 10 лет не будете готовыми. Поэтому Христос был так категоричен. Если что-то тебя соблазняет, вырви его. Стань инвалидом, будь без одной руки, но главное, войди в Царство Божие. Матфея 24 глава, 44 стих. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». Вывод очевиден. Нужно всегда быть готовыми, независимо от обстоятельств, независимо от того, где мы находимся, что мы делаем, о чем мы думаем и с кем мы говорим. И напоследок, мы должны быть готовыми на всякое доброе дело. И главный вопрос, как это выражается в повседневной нашей жизни? А выражается это примерно так. Человек просто ожидает доброго дела. Я Явить Христа на деле, служить людям безвозмездно, так, как делал Христос. Так делал апостол Павел. 2 Тимофея, 3 глава, 17 стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Смотрите же, будьте щедры в благотворительных трудах своих, как щедры в надры, в вере, в речах, в познании и в готовности всячески помогать». Тому пример Коринфянская церковь, где апостол Павел писал, «Я ведь знаю, что вы всегда готовы помогать другим». И хвалюсь вами перед Македонянами, говоря, что Южная Греция еще с прошлого года приготовлена к живому участию, и большинство из них были зажены вашим усердием. Говорим, чтобы творили они добро и добрыми делами были богаты, с щедростью богаты и готовностью делиться с другими. И, безусловно, наилучший пример в этом вопросе может дать нам Христос. Лука, 4 глава, 40 стих. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. Пусть Бог вас благословит, всем вам Божьих благословений, всегда будьте готовы.